четыре года назад изобретатель исаак порос запустил на Kickstarter компанию по продвижению своего solar cycle компактного солнечного зарядного устройства мощностью 5 ватт и вот очередная новинка Solar Doodle Plus, которую условно можно назвать многофункциональным беспроводным паяльником это настоящий подарок для любителей создавать вещи своими руками благодаря нескольким насадкам с его помощью можно паять заниматься отделкой выжигать по дереву проделывать отверстия резать для смены насадок в комплекте имеется специальное приспособление. Корпус solder doodle плюс напечатан на 3d принтере. На нем расположена панель управления с сенсорными переключателями и светодиодными индикаторами режимов работы. Размеры паяльника: длина и диаметр 21 на четыре с половиной сантиметра. Вес 150 граммов. По словам исаака Параса, наконечник паяльника может нагреваться до 300 градусов Цельсия всего за 15 секунд. Заряд литий-ионного аккумулятора мощностью 7,2 вольта на 2000 миллиампер-часов хватает на час работы когда устройство не используется включается режим сна пользователь получает предупреждение о необходимости подзарядки аккумулятора для чего предусмотрен usb разъем ожидается что солдар Doodle Plus будет стоить 194 доллара плюс 55 долларов придется доплатить за набор из 7 насадок уже сейчас его можно приобрести на Kickstarter всего за 159 долларов начало продаж намечено на декабрь 2019 года Программа Volvo по созданию автономных грузовиков уже приносит первые плоды. Несколько автомобилей-беспилотников в тестовом режиме были задействованы в уборке сахарного тростника и вывозе мусора. Теперь участникам проекта предстоят более серьезные испытания – вывоз отвалов известника в окрестностях шахты, принадлежащей норвежской компании «Bronnery Kolk AS» производителя карбоната «Кальция». Маршрут, по которому будут перемещаться грузовики, небольшой, всего 5 километров, но при этом отнюдь не прямой. В начале их загрузят известняком в карьере шахты, после чего, проехав 100 метров, они продолжат путь через два тоннеля протяженностью 3,5 километра и 800 метров. Конечный пункт – специальное устройство на берегу водоема, куда порода высыпается, измельчается и затем грузится на баржу для последующей отправки. Управление беспилотными самосвалами обеспечивается с помощью аппаратуры GPS, радаров или даров. Тестовые прогоны проходили под контролем специалистов, прежде чем управление полностью взял на себя бортовой компьютер. Североамериканские подразделения немецкой компании «Кайн Шофер» представила навесное оборудование «Тай Слипер для эффективного обслуживания и ремонта железнодорожных путей. Три модели – RBS, RBS-20 и RBS-20 HPX – предназначены для использования с 12-24-тонными рельсовыми экскаваторами и позволяют производить быструю замену бетонных и деревянных шпал, при этом исключая необходимость в разборке путей. Модель RBS-20 также может использоваться для работы со стандартными одиночными и двойными стрелочными переводами без каких-либо модификаций, благодаря внутренним и внешним подкладкам. Конструкторы Кайн Шофер спроектировали навесное оборудование таким образом, что оператор может легко очищать железнодорожные пути от балласта, произвести замену стрелочного перевода, а после того, как он установлен, быстро засыпать и разровнять балласт. Облегченная модель RBS со стандартным адаптером позволяет быстро менять бетонные и деревянные железнодорожные шпалы с использованием гидравлических захватов для точной работы. В сочетании с Nox Rotator RBS может вращаться на 360 градусов и изменять угол наклона на 55 градусов в обе стороны. Использование переходного блока Nox Rotator позволяет операторам производить монтаж необходимых компонентов рядом с железнодорожными путями и производить работы с минимальным использованием передвижного экскаватора. RBS 20 предлагает пользователям дополнительный расширенный функционал, в который входят съемные ковши для работы с балластом и возможность работы с двойными стрелочными переводами. Помимо этого устройство оснащено регулировкой глубины погружения, а также прочными прокладками внутри и снаружи захвата, чтобы обеспечить надежное сцепление, независимо от типа железнодорожных шпал. Кроме того, для RBS-20 не требуется ног-стилт-ротатор, так как он оснащен встроенным 15-тонным ротатором для бесконечного вращения на 360 градусов. В дополнение ко всем функциональным возможностям предыдущей модели, RBS-20 HPX оснащен дополнительным маломощным приводом HPX, который обеспечивает на 25% больше мощности, чем традиционные приводы Кайншофер. Американский флот стал на шаг ближе к оснащению роботизированными системами поиска вражеских субмарин. Пресс-служба агентства перспективных оборонных проектов Минобороны США (DARPA) сообщила о том, что успешно завершила испытание тримарана ACTUV и передала его для дальнейшего тестирования в управление военно-морских исследований (ONR). ACTUV – надводный беспилотник с высокой автономностью может находиться в режиме патрулирования в течение нескольких месяцев. Первый аппарат был заказан компанией. Лейдос в 2012 году, а спустя 4 года приступил к прохождению испытаний. В феврале 2016 года завершились ходовые испытания этого беспилотника, получившего название Sea Hunter, после чего прошло тестирование сонара, а также была проверена возможность длительной автономной работы. Стало известно о том, что Тримаран успешно прошел все испытания и подтвердил заявленные характеристики. Теперь морскому роботу предстоит пройти серию тестирований Управления военно-морских исследований. Входит в структуру, в ВМС США, после чего он сможет приступить к боевым дежурствам. При этом в DARPA указывают, что полноценную работу аппарат сможет начать уже в текущем году. Когда наблюдаешь за развитием обувной индустрии в сфере Barefoot, за появлением все более тонких и легких моделей с низкопрофильным дизайном, кажется, что дальнейшее развитие приведет только к бегу полностью босыми ногами. Немецкий бренд GoST Barefoot также решил вступить в конкурентную борьбу, выпустив серию кольчужной обуви. Модель Pro Native из серии Paleo Barefoot выпущена последней. Изделие Paleo Barefoot Native состоит из трех элементов неоперенного чулка, который поддерживает стопу, стягивающегося шнурка и кольчуги мелкого плетения. Производитель гарантирует комфорт, защиту и естественность бега при использовании кольчуги во время бега по пересеченке, на берегу или во время перемещения в воде. После использования изделия можно промыть и почистить обычной водой. Несмотря на практическое отсутствие в конструкции современных дорогостоящих материалов, модель Paleo Bear Foods Pro Native не считается дешевой. Оформление заказа на пару кольчужных носков обойдется в 295 долларов. На днях немецкая компания hey Planet, получившая свою известность благодаря оригинальному дизайну своих палаток, открыла прием предварительных заказов на две новые модели туристических палаток Nias и Fistrel, первый анонс которых состоялся еще летом прошлого года. Кроме этого, компания частично обновила свой существующий модельный ряд, добавив новые варианты расцветок, включая камуфлированный вариант Cairo Camo. Двухслойные туристические палатки Nias и Fistrel продолжают основную концепцию всех палаток компании Внешний надувной каркас, который обеспечивает надежную общую устойчивость для всей конструкции, независимо от силы ветра, а также относительно быструю и простую установку. Модель НИАС рассчитана на 4-6 взрослых, тогда как Фистрал подойдет в качестве одноместной или небольшой двухместной палатки. Внешний тент шестиместной палатки НИАС изготовлен из полиэстрового материала полиэстер 75D 190T Ripstop. Внутренний тент выполнен из продуваемого нейлона нейлон 40D 210T Ripstop. Плотное дно изготовлено из нейлона, тафета, 70D, 210 Внешний тент и дно имеют огнеупорную водоотталкивающую обработку. Водостойкость заявлена на уровне 4 и 5 тысяч миллилитров воды. Соответственно, желая площадь палатки чуть больше 7 квадратных метров, общий вес составляет 6,8 килограмм в упакованном виде габариты 60 на 30 на 25 сантиметров. Палатка фистрал выполнена из менее плотного материала, что вызвано целью достичь максимально низкого веса при достаточно тяжелом надувном каркасе внешний тент изготовлен из материала полиэстер 40 240 ripstop с силиконовой пропиткой для создания внутреннего слоя используется паропроницаемый нейлон нейлон 40 d 210 ripstop дно выполнено из нейлон тафета 70 210 с полиуретановой обработкой водостойкость материалов заявлена на уровне 2000 миллиметров воды для внешнего тента 5000 миллилитров воды для дна общий вес палатки всего два с половиной килограмма что почти на 700 грамм легче в двухместной палатки ВИЧ и на 2,7 кг легче от двух трехместной модели Cave. Жилая площадь палатки почти 2,88 квадратных метров, габариты в упакованном виде 34 на 20 на 20 сантиметров.